А сейчас парни у нас затаскивают гусечную установку Timber Slate. Timber, Slate. Hey. Hey. Hey. Timber Slate По ощущениям тяжелее? Да, конечно тяжелее Тяжелее Итак, взвешиваем гусечный комплект Timber Slate. Трак, какой 129. у него, 129 конкурент? Абсолютно конкурент? Абсолютный конкурент, у нас тут 0 Взвешиваем Ну слушай, подожди, не намного. Не-не-не. Ну не, надо не. это, мотик Давай. А у нас, это, а, а у нас на, наоборот стоял. Так. Поехали. 52, Оди заявлено. Ну, сколько заявлено, 52? Что-то такое, да. 51. Сейчас даже сниму, что там действительно ноль. Да. Все одним кадром. <серкнут> <серкнут> <серкнут> Опа, так у нас три комплекта, что ли? Там четыре, там, там, там, там еще один. Это, это Riot, получается, да? Рай. Так, слушай, она такая, более... Дерзкая. Более дерзкая. Следующий гусеничный комплект у нас Riot Timber Slate. Это 120-й трак. Поехали завершить. Так. слушай так 49 50 50 килограмм сейчас покажу что все четко 50 килограмм Итак, так timberslade какие у него фишки Ну понятно болты все железные амортизаторы классные fox с баллонами здесь сбоку Бремба тормоза ну так же как и на эти а так вот такой внешний вид Ну тут конечно алюминка. Все на болтиках Конечно визуально Визуально Ети то конечно красавица Но Такая вот вся внутри Карбоновая И тимберслайд. 29 29 ширина? 29,5, ну 30 почти где-то. А у ети сколько? Смотря где, серединки <середине> даже измельчатые. Кстати, да, она какой-то форм получается. На 27. Конце. 27, чуть-чуть уже, Но а, а, спереди, а спереди 29. 29. Спереди, Зато да. она как у лыжи, у горной лыжи да. получается, да. у нее заход. Может управляемость будет лучше.